Ракетон базируется на криптовалюте Тонкоин и наша команда считает, что это очень перспективная монета, которая в ближайшее время уже очень легко может дать от 5 до 100 иксов и более. И на базе нашей платформы Ракетон вы можете легко зарабатывать десятки, сотни, тысячи и даже миллионы этих Тонкоинов. И вы можете очень спокойно выводить эту криптовалюту и менять ее на реальные деньги, рубли или доллары, и делается это очень легко, и закрывать свои базовые потребности, кредиты, долги, ипотеки, либо еще что-то. Либо можете ждать, когда эта монета очень хорошо взлетит, и зафиксировать огромное количество иксов, и хочется сказать из своего личного опыта, я таких ракет в криптовалюте видел очень много и очень много упустил, и сейчас наша команда точно не хочет упускать эту возможность, и поэтому... Мы вместе с вами будем зарабатывать огромное количество этих тонкоинов и будем ждать, когда эта монета сделает очень хорошие иксы. Но еще раз повторюсь, что любой из вас может в любой момент, соответственно, обменять это на реальные деньги. Почему эта монета вырастет и почему она даст очень хорошие иксы? Давайте с вами поговорим об этом. Во-первых, тонкоин это монета, которую создал Павел Дуров. Да-да, именно тот самый, который создал социальную сеть ВКонтакте и мессенджер Telegram. Я вам скажу даже больше, что Тонкоин является официальной монетой Telegram. И вы очень легко можете превратить свой номер телефона в свой крипто-кошелек. Представьте себе, как это удобно. То есть вот официальный кошелек Telegram, WalletBot, видите, галочка. Соответственно, и вы можете очень спокойно а, покупать криптовалюту. Вы можете переводить криптовалюту. И создается сейчас огромная инфраструктура в самом Telegram, где вы можете расплачиваться этой монетой. И это просто уникальная возможность. Я когда-то познакомился с электронной коммерцией благодаря Kiwi кошельку, Янгс кошельку. Я думаю, что многие из вас пользовались или пользуются сейчас, когда мой номер телефона превратился в кошелек, в платежное средство. Я мог в интернете оплачивать все, что угодно и переводить. И мне не нужно было идти в банк, заводить себе карточку. И сейчас происходит такая криптокоммерция, можно сказать, что ваш номер телефона в Телеграме превращается в криптокошелек и очень удобно переводить другим пользователям деньги, да, то есть либо что-то оплачивать. И сейчас под эту монету, да, то есть я говорил уже, создается огромная, огромная экосистема. Заходим на официальный сайт Tonorg и что мы видим, что, конечно же, за монетой Toncoin стоит технология в виде блокчейна Ton, на котором сейчас развивается и создается огромная инфраструктура, огромная экосистема из различных приложений, которые будут, соответственно, полезны полезны людям, да, то есть это очень важно. И что мы видим? Тон ⁇ полностью децентрализованный блокчейн, разработанный Telegram для адаптации миллиардов пользователей. Соответственно, здесь мы можем увидеть всю хронологию, как создавался Тон, увидеть дорожную карту и также мы можем посмотреть, какие приложения и сервисы уже есть и какие приложения и сервисы будут еще создаваться. То есть все это можно увидеть на официальном сайте, поэтому умный человек не тот, кто все знает, умный человек знает, где найти эту информацию, поэтому э, можете посмотреть что-то в Ютубе, что-то посмотреть информацию в Яндексе, но, конечно, лучше брать из официальных источников, заходите на официальный сайт, подписывайтесь на официальные сообщества ТОН, вот здесь они есть, опять же, То есть и следите за новостями, чтобы не упускать какие-то важные новости э, из мира будущего, так сказать, <смех> точнее уже сегодняшнего, потому что криптовалюта вошла, мне кажется, в нашу повседневную жизнь и в ближайшее время, я думаю, что многие люди будут пользоваться криптокошельками, потому что это стало просто, удобно и легко. Соответственно, что мы здесь видим? Видим огромное количество приложений, которые уже созданы. Почему монета может дать очень хорошие иксы? Потому что, по сути дела, монета появилась и она еще вообще не выросла. Давайте рассмотрим с вами вообще крипторынок в целом. Мы можем с вами посмотреть топ-100 монет, да, то есть там, я не знаю, топ-200 монет открыть, абсолютно не важно. Но давайте посмотрим на монете Ethereum, которую создал тоже наш русский программист. Соответственно, монета сейчас стоит на текущий день 3000 долларов. В 2016 году, да, то есть, если мы посмотрим а, весь рост, а, можно было ее купить там за 1 доллар, да, то есть даже меньше 1 доллара. То есть представьте себе, с 2016 года эта монета выросла а, более чем в 3000 раз. Это тоже блокчейн, но немножечко устаревший, у которого очень а, слабая пропускная способность и очень большие комиссии за переводы. И, конечно же, а, если мы говорим про блокчейн Тон, это уже технологии, да, то есть и будущего, да, то есть и сегодняшние технологии, которые намного опережают те технологии, которые были созданы в том же 2016 году. Ну, допустим, даже если в 2016 году мы не успели, мы могли купить эту монету а, в конце а, 2020 года, в начале 2021 года по цене 300 долларов, да. И сейчас монета выросла бы в 10 раз. То есть представьте себе, вы вложили 1000 долларов, и в конце года у вас уже 10 тысяч долларов на счету. Мы можем сейчас просто смотреть любую монету, за которой действительно стоят технологии. Да? То есть это Solana, DOT, все что угодно, но вы увидите, по сути дела, одну и ту же картину. То есть, пожалуйста, в 2021 году купили за 1 доллар, а сейчас монета стоит 104 доллара. То есть 100 иксов чуть больше, чем за год монета дала. Есть и монеты, за которыми вообще ничего не стоит, это монеты, мем да, то есть, которые были созданы по приколу, но дают они довольно прикольные иксы, <laughs> это тысячи, десятки тысяч иксов, да, то есть, это доги-коин, это шиба, то есть, монеты, которые были созданы просто по фану, и ее просто... Криптоэнтузиасты просто пампер, да, то есть представьте себе, вы здесь ее купили просто за копейки, а, через неделю, да, то есть на тысячу долларов взяли, через неделю вы уже а, долларовый миллионер. Вот, так, вот такие чудеса бывают, и я знаю а, большое количество примеров людей, которые, по сути дела, не побоялись зайти, да, в эту монету, поверили в нее, и, соответственно, а, вот так вот получилось. Но, если мы говорим про монету Тон, давайте мы ее сейчас найдем, Тонкоин, эта монета, по сути дела, она еще не дала своих иксов от слова «совсем». То есть монета появилась а, в сентябре 2021 года, и что мы видим? Что она появилась по цене примерно 50 центов, сейчас монета стоит а, 1 доллар 87 центов. То есть это примерно 3,5 икса от момента старта. То есть это от слова «совсем ничего». То есть представьте себе, а, огромная технология в виде блокчейна, Сообщество программистов, которые создают огромную экосистему. И самое главное, это сообщество Telegram, которое растет с каждым днем. И хочешь не хочешь, да, то есть в ближайшее время, сейчас а, вся криптовалюта, по сути дела, находится в таком боковике. И, конечно же, когда вся криптовалюта сейчас а, опять начнет расти, тонкоин, конечно же, будет расти, только есть вероятность того, что он будет расти намного а, больше и быстрее, чем а, другие монеты, которые уже дали свои иксы, сотни иксов, тысячи иксов. Да, то есть, поэтому а, мы считаем, что это очень перспективная монета, на которой можно сейчас а, заработать и сделать очень большие иксы. Еще раз повторюсь, что на базе Ракетона вы можете зарабатывать неограниченное количество этих Тонкоинов, каждый день выводя их себе на кошелек. В следующем видео я вам подробно расскажу, как с помощью платформы Ракетон вы сможете зарабатывать эту монетку Тонкоин. Поехали дальше.